В Казанском университете вручили дипломы докторам и кандидатам наук. Комариная симфония не дает покоя мирным жителям. Кто утонет, купаться больше не будет. Продавайте доллары, покупайте юани. Всем привет! В эфире универ а в студии Тагмина Мадатова. Визит делегации Казанского университета в Киргизию завершился. Последний день визита, исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, посетил Радио «Спутник», где рассказал об эволюции высшего образования и о том, какими должны быть отношения преподавателя и студентов в системе современного высшего образования. Полная запись подкаста доступна на сайте Радио «Спутник» Кыргызстан. В Казанском университете прошла церемония вручения дипломов докторов и кандидатов наук. Подробности смотрите далее. В музее истории Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов ученых степеней, кандидата и доктора наук. Открывал церемонию исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Он поздравил присутствующих со столь важным в их жизни событием и поблагодарил за вклад в развитие университета. Ну, сразу, сразу, сразу. Пройти через ситер диссертационного совета Казанского федерального университета не так просто. Вы, наверное, себе это ощутили. Но обычно мы в этом случае говорим, что если уж прошли, то это надежно. Вот. Я от всей души хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, не останавливаться на достигнутом. Идти вперед. Путь к докторской степени начинается в высшем учебном заведении, когда студент выбирает интересную для него область науки, подготавливает качественный диплом. После успешной защиты перед человеком встает вопрос, готов ли он к серьезной научной деятельности. Если ответ положительный, то значит пора идти в аспирантуру и работать над получением степени кандидата наук. Затем можно браться и за докторскую. Тема моей диссертации называется Уголоправоохрана общественных отношений, связано с робототехникой. Это первая диссертация в Российской Федерации где закладываются основные концепты регуляторики и охраны отношений, связанных с роботом. Когда робот является предметом преступления, робот является средством совершения преступления, это перспективная технология. Робототехника перспективная, именно сквозная технология. Ее надо изучать, ее надо регулировать и, несомненно, эти отношения, которые связаны с робототехникой, при том управляемые автономно, охранять. Благодарю Казанский федеральный университет за знания, которые я получила, за вручение диплома. Долго к этому шла и сегодня получила диплом и очень счастлива. Дмитрий Таюрский подчеркнул, что в Казанском университете были созданы собственные диссертационные советы, которые возобновят свою работу с 1 сентября уже в новом составе. Напомним, что организация прекратила свое существование 30 июня 2022 года. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Аномальное нашествие комаров на жителей Казани в этом году создало настоящую шумиху и недовольство горожан. Почему они атакуют мирных жителей и можно ли убавить комариную симфонию? Далее в сюжете. Казанское лето 2022 года можно поистине назвать комарином, ведь летающего ковра такого масштаба давно не было замечено. Горожане опустошают полки защищающими и противовоспалительными спреями и мазями. Но от этого был бы, безусловно, толк, если бы комары не атаковали буквально все части города. Вследствие этого в столице Татарстана было принято решение об обработке 158 водоемов. По данным пресс-службы мэрии Казани, на данный момент обработали уже 70 водоемов общей площадью 282 гектара. Ежегодная обработка началась уже 23 июня. Перед этим водоемы обследуют на наличие личинок комаров, а после результаты проверяют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан. Комары у нас обычно появляются где-то ну, с 10-15 мая. Если май он теплый, то они начинают постепенно появляться, то есть вот эти поколения, они начинают, там, как говорится, нас кусать, потом значит, они отрождаются, то есть напиваются кровью, откладывают яйца и умирают. Но когда происходит похолодание, у них задержка вылета, Их догоняет следующее поколение. Потом еще следующий, а у нас май был такой, что он напоминал больше октябрь. И, соответственно, значит, в, только в июне и даже во второй половине июня у нас как раз произошла вот эта уже скопившаяся, ожидающая хорошей погоды, вот эта масса комаров. Комары преследуют нас на природе и в городе с ранней весны до поздней осени и способны испортить своим присутствием даже самый приятный отдых. Их укусы вызывают неприятный зуд. Однако не все комары одинаковые даже в одном регионе. Есть вещи, которые комары очень не любят. Так как же можно предотвратить нападение летающих кровопильцев? Предотвратить это аэрозоли-репелленты. Они сейчас достаточно действенные, поэтому если мы идем в лес, на пикник, то мы ими брызгаемся, и действительно комары, они, они, значит, отпугиваются этими репеллентами. Причем сейчас они хорошие, даже их можно брызгать на кожу и на лицо, они не оказывают никаких отрицательных воздействий. Единственное, что значит, в жаркую погоду, когда потеешь, то вот этот вот репеллент, он все-таки с потом сходит, и комары опять начинают беспокоить. Несмотря на всеобъемлющую ненависть россиян по отношению к комарам, все-таки нужно понимать, что эти насекомые просто необходимы природе, как и все живое на планете. Остается только научиться грамотно Устраивать личные границы и жить в согласии. Правда, желательно не пересекаясь друг с другом. Карина Саяхова, Универньюз. Ни один купальный сезон не обходится без гибели людей на воде. Спасение утопающих дело рук очевидцев. Что нужно знать и как действовать при виде тонущего взрослого или ребенка расскажем далее. Купальный вал смертей на воде, жара на улице дает о себе знать. В Татарстане только на этой неделе погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Всего же с начала года утонули 25 человек. Президент Татарстана Русам Миниханов призвал усилить контроль за ситуацией на водных объектах. В частности, уделить особое внимание неорганизованным местам для купания. В МЧС проводят профилактические беседы и учат татарстанцев правильно себя вести. В основном, когда вы извлекаете пострадавшего из воды, необходимо по возможности уложить пострадавшего на ровную поверхность, очистить дыхательные пути при наличии, если там есть какие-либо народные тела, да, это могут быть ротная масса, песок, ил. И а, далее открыть дыхательные пути, то есть путем переразгибания головы, произвести 5 вдохов и дальше начать сердечно-легочную реанимацию, 30 компрессий, 2 вдоха. Обычно человек тонет по нескольким причинам. Паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже из-за травмирования при погружении в воду, попросту ныряя. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета проводят специальные курсы по оказанию первой медицинской помощи, где объясняют и наглядно показывают, как действовать в сложившейся ситуации. В нашем институте мы проводим курсы для всех желающих по первой помощи где мы разбираем и сердечно-легочную реанимацию базовую, и базовую реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора, ну и также захватываем вопросы по утоплению, по обструкции дыхательных путей и остальные, которые интересуют наших слушателей. Статистика показывает, что 80% несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. Поэтому очень важно правильно выбирать место для купания и соблюдать несложные правила безопасности на воде. Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универньюз. Специалисты высшей школы экономики озвучили ключевые признаки глобальной дедоларизации. С чем связано снижение позиции валюты США и что это значит, узнавала Карина Саяхова.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 О других событиях из жизни университета в традиционном обзоре. В Альметьевске прошел ежегодный нефтяной саммит Татарстана. Участие в мероприятии приняли Рустам Миниханов, руководитель ряда федеральных ведомств, представители нефтегазовой индустрии, сотрудники научных центров и высших учебных заведений. Раньше мы методом тыков все находили, а сейчас уже методом исследований, математических анализов, моделей. Мы поставили очень мощную лабораторию, а геохимическую, затопленную. Вот она позволяет решать массу проблем, начиная от поисков месторождений. То, что мы сейчас делаем, у нас интересный проект Газпром, есть такой большой вот, по шельфу. Да? Мы тоже самое делаем для домашних месторождения. Я вот думаю, что в этом году мы доложим. Интересный такой, такой проект у нас есть, когда месторождение образовалось. Да? На этом все. В студии была Тагмина Мадатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!